Скажи, братан, э? слышь, братан, иди сюда, братан, а ну как не бабос, Че нет бабос, не тогда бабос? на тебе в нос, чё уже есть бабос, <свист> на тебе в гибосос, пиздуй нахуй отсюда, ёбаный <свист> насос, ёбаный насос. Как будто впаривал свой саунд Типа андеграунд Ты читаешь, очень слабо знаешь Это не забава, но пойми меня Ты правильно из нашего деклана Наша игра лишь набирает обороты дважды За этим будет даже слава ты сказала Ванга А ты не веришь нам, тестуй обратно на богами Улетая на крыльях славы Мы тебе руками У каждого путь, чтобы тебе не показалось мало Братан, скажи, зачем тебе читать Ведь ты не перец Ты любишь сладкий почву ты же, бля, ебать, чеченец Ты думаешь, стал твоя телега рули Типа со хуйцам и срывают бащу подве Тихо, тихо едешь, дальше будешь факты жизни взят, однако факт на факте, Эй, игра только по факту, так-то Скажи, братан, зачем ты паривал свой саунд? Я уже штаны настал под это твои баны, андеграунд Послушай меня внимательно, ведомый, кто ты такой. Со мной кореш макатанга, это рука, но я очень слой. За то, что косячишь наши хуи, будут базарить с твоей губой. Мы тебя опустим за контачами, останешься, блядь, чепухой. Так что, прежде чем пиздеть и поступать, ты подумай хорошо. Здесь рука, но макатанга. И мы будем ебать тебя в очко Скажи, братан, что за хуйня Кто ты по жизни кем живешь. Ты вроде адекватный, но поступаешь временами как лох Скажи, братан, почему, блять, происходит такая вот хуйня Ты говоришь, что мы решаем, но на деле решает только я Базарил, что ты шаришь и любого закошмаришь бол, ты ебаная гнида Я завалю тебя, блядь, пидор Ты был порядочным, но сучился Шерстяным ты стал А ведь еще недавно я с тобой базарил И тебя, тебя я уважал Передавать бортану, мне хорошо И ты сам это понимаешь Наказание тебе только пуля в ты это знаешь Всему конец приходит и твой конец пришел, братан Я тебя найду и застрелю Чтобы друзей не предавал Это хуйня для тебя для таких вовлов, как ты, Здесь руканы и макатан, гостелят, тексты под биты. Стелят, тексты под виды. Скажи, братан, э? Слэш братан, иди сюда, братан. А ну как они, бабос, Че, нет, бабос, тогда на тебе в нос. Че, уже есть бабос? На тебе пибасос. Пиздуй, нахуй отсюда ебаный насос.